Не секрет, что двери Казанского федерального университета всегда открыты для иностранных гостей. 3 февраля состоялась встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с представителями компании Uber Technologies Inc. Встреча прошла в зале наблюдательного совета. Основным вопросом стало обсуждение возможностей реализации совместных проектов. Ильшат Гафуров познакомил представителей компании Uber с историей и современными возможностями Казанского федерального университета. Особо ректор отметил кадровый потенциал университета и инфраструктурные возможности. Так, например, в области медицины это университетская клиника. По нефтяной тематике это собственные совместные площадки САО от нефть. Отдельно внимание были удостоены структуры, также являющиеся площадками трансфера, профильные лицеи КФУ, выпускники которых, как правило, продолжают свое обучение уже на уровне высшего образования в ИТИС. Мы можем совместно осуществить множество проектов. Наши компетенции позволяют реализовать полностью уникальные проекты. Мы уже имеем опыт работы с такими крупными транснациональными компаниями, как Samsung Electronic, Cisco и многими другими. Особо хочется сказать о наших разработках в области систем умного города, беспилотных автомобилей и систем информационной безопасности. Глава Uber в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Пьер Дмитрий Горкоти сразу на встрече дал поручение рассмотреть возможности сотрудничества и развития совместных проектов. Мы компания, которая быстро развивается и много инвестирует в технологии, поэтому мы ищем талантливых специалистов. Это дает возможность людям приходить работать к нам в Uber. Также есть другие возможности. Мы открыты для исследований и сотрудничества со студентами, которые помогают нам в технологии мобильности. После встречи у представителей IT-компании была возможность ознакомиться с историей университета в музеях КФУ. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетяров, Универньюз.